Здравствуйте. Я показываю карту, которая называется Epic Эп... Эп... Джамп, вроде, или как-то еще. Карта довольно прикольная, мне она очень понравилась. Она довольно даже смешная в каких-то моментах. Вы появляетесь там далеко. Ну, не совсем далеко. Цель, ну, понятное дело, пройти карту на выживание я включил. Э -э, креатив, чтобы показать вам карту, было легче. Ну и вот, смотрите, вот, вы появляетесь, стрелочка покажет, ну, сюда, тут на английском, даже фасификатор не помогает, вот у меня он есть. Ой, извините. У меня бывают такие выпады, не девочки, палки, они хотят язык вот, я могу написать, там oh, Бовай, не знаю. Ну это так, из-за примера. Ну и вот, карта довольно такая не совсем большая. Вот даже наверное, если посмотреть на карту. Вот. Это облачка, по которому надо пропрыгать. Еще тут надо собрать максимальное количество этих слез гаста. То есть они спрятаны у всяких пасхалках. Сразу говорю, спрятана одна. Ой, не тут, извините. Вон там, дальше. Вон. Домик такой. Ну там нужно почти всю шерсть разломать, чтобы найти. Ну, там шерсти не так уж и много. Всего лишь шесть кусков. Да, 6 кусков. Ну вот, я снимал видео еще одно. Я не знаю, запишется ли оно. Если оно ну, не запишется, то я выложу это видео. Ой, в общем, я вам какую-то грибердюну говорил вот тут вот что я не понимаю У -у -у. так тут реально допрыгнуть и тут я не понимаю английский ну более менее плохо его знаю. и тут нам надо вроде бы вот тут нам надо спуститься в пещеру чекпоинт яблочки блин ну, давайте возьмем какая разница мне вообще как я все равно играл уже Ой. Простите, я путаюсь безумно. Я очень сильно волнуюсь вообще. О, господи, ну вот ты парк развлечений. Нет. Здесь легко умереть. Я вам говорю, это. Ох ты. Вот сюда, в общем, надо как-то пройти. Я вообще ни разу эту карту не проходил. Я вот только что скачал. Давайте по гриферам посмотрим. Есть? Я не знаю вообще, что... Что тут, как тут, я просто ее не знаю, пытаюсь пройти. ее я первый раз даже вижу. Ссылку на карту, если у меня получится, то я дам. Я не умею давать ссылки, но я постараюсь. Ладно, вот сюда как-то надо проникнуть, будешь сюда. Если есть восклицательные знаки, мне кажется, что это да, это нужно. Чекпоинт. О, тут везде водяные чекпоинты, сразу говорю. Но, собственно говоря, что это ж не плохо Ладно, тут мы, в общем, тоже проходим спрыгиваем, тут вот. Что-то радостно написано. Ох! Слеза глаз ты береш. Ладно, в общем, это супер. Ой, я теперь я потерялся. А, блин, мы отсюда пришли. Простите, наверное, это видео затянется довольно сильно. Нет, я не могу как... Я вообще ненавижу карты на прохождение, но для вас я вот заснял... Я не буду вообще проходить всю, потому что я не люблю карты на прохождение. Они вообще не для меня. Я хочу видео заснять. Да, я пять минут У меня не записывается просто больше 20 минут. Вроде бы не записывается. А, ну да, вроде все понял. Надо вот сюда просто. М да, не мы, а я. О, господи, сколько у тебя? Трололок, клево. О, бояни. Улица, свежий воздух. Ура! Я аж летать захотел. Ура! Какой классный, как там вот. Кто знает, скажите, вроде пакма или... Нет, пакмен В общем, я вам покажу вот такая карта. Забавная, вообще забавная. Связу скачать, пройти. Ну, давайте я вам сейчас что-нибудь покажу. Вот Ох ты! О, жители, извини, что-то Ч-то меня ожиданные ували. Ой. Теперь жители точно плохо ладно я все вч ⁇ тлю нафиг нужны так ты че ох ты тебя не скинул все давайте здоровые здоровые здоровые здоровые в общем вот мы тут да в общем вот мы тут типа допрыгали допрыгали допрыгали я видел там пасхалку я видел мою Зачем интересно здесь еда, если играть написывал? Вроде написывал никогда не отнимается здоровье. Да счастья. Я не понимаю, можно писать с чем-то накопить, если не знаю. Извините, мне пишет, пишут один мой друг. Но я хочу uh, снять это видео, но так хочу. Ладно. Ладно, не буду я отбиваться. Так, вот, 20. Минут. Ну, в общем, желаю вам скачать... Ох ты. Пройти эту карту вот прям вот... О, о, желаю вот успехов. Вот только успехов, ничего другого прости да? ладно заканчиваем заканчиваем что я могу еще сказать? сказать заканчиваем да всем желаю успехов всем пока с вами был дима реакций на ютубе в данный момент с вами был просто плеер вроде меня зовут так да я плеер ну а так-то меня зовут дима Ой, все, я путаюсь в словах. Желаю удачи. Все, желаю удачи. До свидания, всем пока.